Здравствуйте, уважаемые зрители! Че... Тема сегодняшней лекции – что такое график судьбы и как он составляется. Во все времена и эпохи человек старался заглянуть в свое будущее. Древние гадательные системы самые разнообразные – и таро, и карты, и гадание на кофейные гуще, отливание воском, свинцом и так далее. Но... Тема лекции – совершенно отличается от того, что я перечислил. Во-первых, для того, чтобы составить график, заглянуть в свою судьбу, в судьбу любого другого человека, есть определенные требования. одной из них – составить карту диагностики кармы или хронально-матричный матричный анализ. Я показываю вам эту карту. Здесь показан конкретный реальный живой человек – вид сзади прямая проекция и здесь как вы видите очень много различных цветовые полоски И в этом нагромождение это различные виды негативной энергии и предполагаемому клиенту человеку делается сначала вот такая точная диагностическая карта чем точнее оператор, со всеми подробностями сделает эту карту, тем точнее будет график судьбы человека по многим направлениям. Как правило, люди спрашивают 4-5 направлений. Любовь, работа, счастье, деньги, рабочая перспектива, выйду замуж, не выйду и так далее. И здесь играет роль сам оператор, который делает. При этой графике человека предполагает оператора высокого уровня. Почему этот график делается на бланке? Вот специальный бланк. Он чистый, но здесь уже помечены параметры. Здоровье любовь семья, работа, бизнес, деньги, карьера. Можно просмотреть все буквально, даже того, чего нет. Обозначены года 16 по 19 и, и месяца. Нагрузка есть, оператор принимается за итог. И здесь на данном графике я показывал вам диагностику реальной женщины, а здесь ее диагностика, здесь ее график судьбы так, первое, значит, мы смотрим здоровье красный пик вот красный пик, показан 2016 год в сентябре месяце начнутся проблемы со здоровьем пик вниз это заболевание в конце года спад вниз если первый, первый, первый спад был Довольно серьезные и тяжелые заболевания, то второе уже меньше. Дальше пойдем. Подъемной части, 17-й год. В мае месяце подъем. Пик большой. 5, 6, 7, 8 большой пик. Так как мы просматриваем именно пик здоровья, то такой большой подъем говорит о беременности. Дальше ровная площадка жизненной стабилизации, так называемая. Маленький пик. Это может быть эмоциональное состояние, но не беременность. Беременность – первый большой романный пик. Дальше нормально, нормально. И в, конце, в начале 2019 года показан спад. Очень серьезный. Это затяжное заболевание. Дальше любовь. Любовь цвета. Пойдем начать 16 год, в конце года, то есть знакомство практически. Дальше пик над здоровьем, пик несколько раз выше и больше. О чем это говорит? Что это беременность, от которой женщине будет трудно отвлекаться. практически это желаемая беременность. Высокий уровень площадки. Да. Стабильность. И дальше то же самое. Так, это у нас любовь. Пойдем дальше. Материальная сторона дела. Деньги. Здесь тоже здесь тоже высокий уровень. Высокий уровень. То есть материальная составляющая дела этой женщины будет довольно высокое здесь также можно просмотреть ситуацию практически любую, вплоть до летального исхода. Но так, такая информация не дается. Оператор не прокурор, который выносит обвинение. Если даже видно, что летальный клиент ожидает летальный исход, то оператор выяснит, от чего, почему и можно ли ему помочь. Аналогичным образом... Практически бланк используется, здесь играет роль даже миллиметр, даже день, и полдня и так далее. Таким же аналогичным образом можно посмотреть любые техногенные аварии катастрофы. У меня весь бланк, прогноз номер 6, техногенные катастрофы, график старый, я его использую как пример. Да. Обрушение здания, РЖД составе, уровень экологической, неблагоприятности, пожар и так далее. То есть график старый, но по многим параметрам он осуществился. Но здесь надо знать предмет того, что ты смотришь. Если мне надо посмотреть атомную станцию, то, то я должен знать, что такое атомная станция. Как она работает. Попроситься там поприсутствовать, посмотреть. Потом посмотреть. да. И только потом можно составить по конкретным данным, когда будет выброс, когда будет какие-то там пожароопасные ситуации на станции и так далее. Надо знать предмет того, что ты хочешь посмотреть. Если ты не знаешь, что такое атомная станция, то, то даже соваться нечего, вам не удастся посмотреть ситуацию. И здесь буквально, на многих графиках, здесь у меня так, предполагаемые аварии и девизии на водохранилище водозабора города Катеринбурга. И здесь дано. Здесь наиболее более сложный график. Так как это прошло, я комментировать не могу. Так, социальной активности которые отсюда Москва июнь июн 2010 года. То же самое прошедшие без комментариев. Также можно эту графику составить и на будущий, на будущее, сейчас, этого года. Практически нет ограничений на какой срок. Можно посмотреть любую ситуацию, социальные взрывы, аварии, катастрофы, жертвы, и так далее, с большим количеством жертв, буквально все. Это одно. Это предполагает Знание очень многих аспектов есть, быта, жизни того, того же человека, который вы подсматриваете и так далее Нельзя сделать график, не зная, кто, кто перед тобой сидит да. То есть надо войти в ситуацию, расспросить самого человека, кто он, где он работает, как работает Взять кармическую нагрузку, как я об этом говорил раньше то есть Это нельзя сказать, что это легко. И это нелегко. Энергия оператора, энергия оператора, человек, оператор заглядывает, как, как говорится, за горизонт. За горизонт, за горизонт жизни деятельности человека. Человек, который рассматривает, это не чувствует. Но зато оператор. Недельку после того, как он просмотрел, просмотрел ситуацию, восстанавливается, прилично восстанавливается. Да. И, и чем выше уровень оператора, если перед ним сидит реальный живой человек, то оператор, отодвигая ситуацию, частично, частично он ее сглаживает. Да она становится не такой резкой. Потому что повторно после оператора, если оператор еще раз посмотрит этого же человека, то на карте диагностики будет видно, что те или иные негативные, негативные воздействия отодвинуты. То есть напряженная ситуация как бы немножко приторможена. Здесь нету.. Здесь это не восточной системы. Восточная система в этом направлении практически мало работает, недостаточно работает. Если оператор европеец, то у него должен быть менталитет им тоже европейский. Восточными методиками это не просмотришь. Не то, что не просмотришь, нельзя просмотреть. Сейчас очень многое все сваливают ситуации на бабку, Вангу. Болгарской вещи и других знаменитых Эдгар Кейси который там судьбу целых стран определил и так далее, и так далее. со всех прорицателей наиболее точные предсказания Эдгара Кейси да. много других но наиболее точного он так что здесь если оператор Человек с Востока, представитель с Востока, то это будет совершенно другой уровень. И я не могу сравнивать восточных и европейских целителей. Здесь показана система, которая точно все происходит. Любые научные предсказания, государственные аналитики, определяющие геополитику государства, делают эти предсказания ни на чем не основываясь. Они основываются на том, что циклы истории государства повторяются. У нас прошло 10 лет, был цикл такой, он должен быть опять. Это довольно неприятное занятие, как можно составить геополитический график судьбы государства, ковыряя в носу. Это нереально. Мне приходилось быть в МЧС, в нашем Санкт-Петербургском, да, встречаться с коллективом, и когда я спросил, как вы делаете прогноз, то я услышал ответ, что путем, так сказать, цикличности и повторяем многих, то и многих ситуаций, которые были 10, 15, 20. Я продолжу дальше свою лекцию. Дело в том, что щитка информации об аварии и катастрофе это щитка практически информационного поля Земли. Атомная станция стоит на Земле построена. Земля обладает информативностью. И оператор считывает с информационного поля Земли, именно то, что касается земных сооружений, и с информационного пояса планеты. Информационный пояс планеты на расстоянии 10-14 км Земли. Эта система, вторая информационная система, владеет, то есть, владеет памятью информации о всех событиях на Земле, которые были и которые будут. И свойства оператора именно уметь входить в эту систему. Так что, уважаемые читатели, если вас заинтересует эта проблема, то звоните по указанным на сайте телефонам. Дорогие зрители, также вы можете узнать обширный материал, без сокращений, с недавно книги «Дети богов. Путь змеренной мудрости». Здесь дано очень много материала по этой тематике. То есть мной была сейчас сказана информация сжатая, краткая, а здесь полная информация. И следующая книга, которая тоже должна выйти в печати. Это тайная основа успешного бизнеса. Эта публикация этой книги практически годится всем. Без, всем и бизнесменам любого уровня. Прочитав эту книгу, вы можете сами уже, не гадая на картах Таро, вы можете предпринять какие-то меры. Здесь описано, что вам мешает. Что вам мешает? Бывает так, что мешает сама семья. Сама семья. Здорово жена, не нерадивые детки. Где эта беззмена была не забита решением, как продвинуть ее продукцию, а только что там делается в семье. Так что желаю удачи и будьте здоровы.